Лепестки, дорогие дамы, бывают трех видов. Маленькие, какие еще? Средние и большие. Есть еще аномальные. То есть очень маленькие или очень большие. Статистика. Сантиметры линейка. Маленький член. Это в состоянии реакции, которая это от 7 до 11 сантиметров. Это называется член маленький. От 11 до 14 это средний. От 14 до 18 с половиной это большой. Больше 18 с половиной это гигантелла адская. Меньше 7 это как бы возникают проблемы. Теперь статистика. Меньше 7 сантиметров член бывает у 0,6% мужчин. Внимание. Ну, целых Вообще погрешность. Больше, чем восемнадцать с половиной, бывает у 1,4%. процента. Это они все в порно истимаются. То есть физиологический член не подходит. 2%. процента. Два процента это физиологически не подойдет. При том, что все проверяют на всякий случай. Всем подходят. Всем же подходят. то, же замуж не уходит, когда не подошло. Но практик все равно разваливается в 80% случаев. Статистика, вернее, соцопрос таков. Ну, во-первых, зависит еще... Иногда бывает, что женщина, женщина может получить некое дополнительное сексуальное наслаждение от большого члена, если она как-то накрутила себе, она ожидает, она себе это придумала, да, и возникает эффект плацебо. Не более, не, не более того. Также разница, еще заметили ученые, что в зависимости от того, для каких отношений женщина выбирает, ну, условно говоря, выбирает, не магазин, конечно, но тем не менее, для каких отношений, если это одноразовая какая-то акция, да, перепела-мартини, то а, для одноразовых каких-то кратковременных, кратковременных мероприятий женщины, опрошенные выбрали член чуть больше среднего, даже небольшой, чуть больше среднего, подавляющее большинство. А те, которые для постоянного, долгого использования, внимания, чуть меньше среднего. Для большинства женщин размер достоинства не так значимо, как эмоциональная связь, безопасность, хорошие поступки и так далее, и так далее, и так далее. Да и вообще, знаете, как говорят, если у мужика есть хотя бы один палец, а языком он может не только марки наклеивать, он сильно не импотент.